Всем привет, дорогие подписчики или просто здравители канал, с вами я Тимка. Тимкамс, или может просто Тимка. Будем сегодня играть с вами. Поэтому Code нас... oh, 4. Извиняюсь, что поставить много раз. Но нервничаю, ребятчики. это у нас шестая часть. Вроде бы, да? Да. На это у нас будет центр связи. Ч у нас сегодня будет Горит жопа? Дачки будет горит жопа. Да, ребяточки? Будем, будет жопа у нас. Ну, а что у нас это прохождение Нет. затянется на... я не знаю. На 20 частей, может быть. Потому что это одна часть будет только. Я так запланировал, кстати. Это у нас будет одна часть только. Бляточки, это одна часть будет. Но она коротенькая. Можно, кстати, еще одну часть депутатить. Ну, посмотрим. Посмотрим. Поехали. Тут много секретиков есть, кстати, наверное, так. Хотя... Какие-что секреты? Ждём. А вот... Эй, это Штраус! Я в опасности! Скорее сюда! Что громко включи, ребят? Сейчас у вас а мы. Пошли. О, Если бы я бы тут на ноутби полетел, его бы там не было. Гейн, я жду тебя уже целую вечность. Ладно, перейдем к делу. Это траузел. Наша главная цель ⁇ уничтожить его. Этот зал находится в самом центре здания. Нам нужно найти электростанцию. Что нам будет, да? Стой спокойно. Что Ты мешаешь мне работать. Что? Что Это все. Сидел? Теперь беги. были вот эти помешечки всякие, когда были вот эти машинки да? У меня эти двухоблочки здесь. Все Не, ну, двухоблочек. Ну там, дроба. Вае, да, вай, вай вае, вай вае. Меньше вае, Не крутись, ты мешаешь. Я тебя не просил, вообще-то. Это... Ну, ладно, конечно, спасибо. Ну, это не это, плюшка. А, пошу. Извиняюсь, что, ребят, что играть так-то не нужно. Сносят они. Это нужен гранатомет в этой игре. Так, я увеличу мощность, чтобы выделялось больше тепла. А. Теперь вернемся к тетраузлу. узлу. Нам нужно обесточить систему аварийного отключения. В противном случае она среагирует на перегрев и наш план провалит ну, Чего я? Вазина, я тут кстати крикать знать это место вот и всего это видеоролик пойдет на одну часть хотя прошлой серии танка вообще не нужно быть пятой серии реально В страус части Кажется, сносит. Но, между прочим, она реально сносит. Ладно, она не приходится, все равно мы кое-кем санем потом. Блин. Осталось только остановить охлаждающие насосы, и тогда Петроузел Жопа будет с охлаждающими насосами. Я тебе штрауз говорю. Okay. В центре зала должен быть пульт управления. Отключи охлаждающие насосы. Через нет отлично. Отклей... победил на этом я победил мне это ты говорю эта пушка сама такая фотовая Ребячки, что я вам хотел сказать? И ну, на ну, этом вот. Не, всего будет даже два.. два Нахождение. О! Я тебя типа, вот этой чулике пожу вот, ребят, шкур, пацаны, это я ему показываю, На. Не вам, ребят, щит показываю. Это серия очень, думаю, будет офигенная. Ой-ой-ой, жопа жопой, но.. Жопа, что я могу сказать? Медицинский лаборатории мы будем. Что-то у нас будет. Давай не помню, но. Играл я давно в нее Пять лет назад. Шучу я, конечно. Я в нее часто играю. Вот, блин, я почему-то решил пройти именно в эту игру, потому что она такая топовая, кстати. Посоветую, ребятки, всем поиграть в эту игру. Всем посоветую поиграть. Вот реально, блядь, всем посоветую поиграть. Потому что это игра такая самая топовая. Топовая реально. Ничего вырезать не, не 4, ребят чтен и какая-то еще гелая еще были по то хроники пехотца вот я не знаю что там будет ребят там будет трэш там будет трэш там жопа будет хроники то хроники пехот это что-то еще но это еще нам далеко до него реально и дальше нам далеко доходится еще Короче, мы с вами отпроти. Underground, по-моему, карбон. Ой, ждет, когда она жопа будет. Мы сами справимся. Ну, смотри, всегда на Ноги отрезали. Ну что жопа. Ну что могу сказать? Тут разрезали вот, вот тут, о, вот тут вот разрезали. Ноги отрезали. Ну что могу сказать? Жопа. А -а -а -а -а -а. дать что те четыре будут терминалы по моему там терминалы хранения то ли сети этих там... не я уже забыл какие там терминалы есть но это там на двух последних терминалах будет жопа ребята а мы большой монстр Не Отставить. Снять показания медицинского чипа. Лейтенант, судя по медицинскому чипу, это Мэтью Кейн. Он строг? Нет, его нервные клетки нетронуты. Строги им не управляют. А вдруг у него в мозгах что-нибудь замкнет и он превратится в настоящего строга? Не превратится. не превратится, я уверен. Штаб, это отряд Носорог. У нас раненый, нужна срочная эвакуация. Ответ на сорок. Раненного подберется около 5. Передаю координаты. Вас понял штаб. Нет связи. Добро пожаловать в мир живых, Кей. Пошли. Надо выбираться отсюда. Обработка а? невных клеток прервана. Вызов одного модуля. Шо, вы мне сразу дробовики гранатами отдаются? Кейн, hey, не ходи с пустыми Знаете руками. Зеркало. Возьми оружие Мура. Не отставай, Кейн. Нас могут атаковать в любой Это момент. оружие Мура? Санта Мура. Противник захватил дефектный образец. Применение тактических медов. Ну-ка, посмотрим. Секунд, тебя превратили в настоящего Гей, Это штаб! Где Гей, вы? Тебе крупно повезло, что мы тебя нашли. Будем на месте через здания. Не думали, что на тебя. Насокали пять врач. Отведите слава. к нему, раненого. Остальные следовать к пункту эвакуации, превратили. как Это планировалось. Вас понял. Конец свет. Окей, Андерсон, полетишь вместе врага, с Кейном на соколе или Мы тебя пойдем видно. дальше. Ладно, Кейн. пошли сюда. А ты что скажешь? Ну, порфик. Ай, мы сюда было хортик, Андерсон, это лейтенант ВУС. Похоже, планы меняются. Возвращайтесь в лабораторию. Пойдете с нами к пункту эвакуации. Понял вас, лейтенант. Конец связи. А проживет он не недолго. Смотрите, ну, что дальше. Сейчас вы сами все увидите. Смотрите, так он недолго проживет. Шалка. врача Анны. А кто, ребята, будет следующий? Вы сами все узнаете по поводу видеороли Не попал. Даже урон никто не нанес мне. Дай мне дробовик для использовать. Дальше у нас будет воздемёт, по-моему, да? Ну, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Ну, сколько корней. Смех неравка. Смех Пошли, ребята. Нам тут, боже, делать нечего. Тактическая группа в полной боевой ведомости. Руглядом с незапуском. Тут у нас есть личинка. Я это знаю. Вот она. Блин, дробовик тут дофига этой вот, игре сносит. Всё. Вот такой секрет, ребята. Пошли, поехали дальше. Нам ещё, по-моему, что-то там дадут. Я не знаю, поэтому на этом уже все будет. На этом будет все, ребята. Это что, базуха или что? Сейчас мне дробовик пригодится. Все, дробовика нет, Thank uh you. -huh. Что за этот выбежит? Прокадил, сейчас говорю прокадил. Куда вы берете себе резиску собакки? Вот не говорю, ребят, никогда не играют в такие игры. Мы основного не играем. Мы... Все. Дробовика нету. Ну придется сейчас что-то прописывать. Я не знаю. У меня у вот это самое классное оружие, ребята. Спасибо. И ты здесь еще. Пусть.. Салнышко надо сань. Ты у а выбежали, да? Кридаш я не знаю, как кидай, как ты посмел. Кейн, Кейн, это ты? Дверь заблокирована. Я не знаю, где остальные. Мой передатчик не работает. Проберись сюда с другой стороны и будем искать Вс, вот в резве ты вижу, ребят, самое кое лайковое, вот и Там еще куда-то заезд, по-моему. Я не могу, это жопа какая-то. Курида. Ну же, до свидания. Шесть патронов у нас останется, ребят. Нет. кто не знал Господи от от от, от, от этой оттуда вот ребята смотрите секрет тут тут есть вот эта фишечка макетка вот еще он спасибо Я знал, ты крепкий парень, но такого даже от тебя не ожидал. Все были уверены, что вы со Штраусом погибли. Мы каким-то чудом нашли тебя в лаборатории. Не волнуйся, на Ганнибале тебе вернуть. Вот и второй человек умер. Там был вид, где... ...оставлены для сборки и испытания прототипов. Давай! всем отрядом! Начинаем отступление! Всем собраться да в центре переработки не для немедленной эвакуации! Тут там еще что-то есть, я знаю. Но у меня же патроны. здесь патроны. Сейчас где-нибудь. Патрон. Будьте людьми. Нет, всё, спасибо, я наигрался. Правду говорю. Кушай на здоровье! Приятного аппетита! Ой, миленький ты! До свидания! Чита, чита, маргарита, чита, чита, чита, чита, чита, чита, чита, чита, чита, чита, чита, чита, чита, чита, чита, чита, чита, чита, чита, А знаете, что это за дверь? Здесь <Слых> ну, ведь если мы сюда залетим, мы здесь увидим. Опа! <Слых> Ля. <Слых> вот это мы, ребята, сами видим. Вот. Вот. Ой. Все. Вот, ребят, еще у нас бластер. Ну, у нас мало такого. Ах, ну, сейчас тебе не Вот, пожалуйста. Чертожи. Знаешь, мне, мне кажется, вот это 4 хватит. Мне уже кажется, что хватит. Вс ⁇ Вот. Спокойно. Спокойно, вот вс ⁇ Я наигрался. Хватит. Там еще начну чего, о, видите, сейчас обезьяна футура бегала. ммм, ммм, дробовик у тебя есть, что это? Надеюсь, ребятчики, вам понравилась эта серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И если это видео наберет 4 лайка, я выпускаю в следующую серию. И всем пока.